Приветствую вас, друзья! Вновь с вами канал Секреты Ютубера. Помните, я вам обещал в одном из прошлых уроков подробнее остановиться на нейрофильтрах, которые появились в программе Adobe Photoshop версии 2023-2022. Начали они появляться и в более ранних версиях, но не суть в этом. Помните? Нет. А я-то прекрасно помню. Поэтому сегодня, с сегодняшнего выпуска, я решил начать целую серию уроков, посвященных этому набору фильтров. И начну это свое повествование, так сказать, с наиболее востребованной ниши, где эти фильтры могут нам пригодиться. Ниша, которая позволяет фотографам, мастерам оретуши восстанавливать, оживлять старые фотографии, делать их более качественными, более красивыми, придать им вторую жизнь, ну, чтобы они радовали, во-первых, нас. Возможно, это какие-то исторические фотографии или фотографии, которые дороги сердцам многих из вас, из нас, то есть это фотографии наших дедушек, бабушек, прабабушек. В общем, чтобы они остались в память для потомков. Подобное э, действие и раньше происходило, фотографы восстанавливали, ретушировали фотографии, э, даже еще до того, как у нас вообще появился Photoshop и компьютеры, в принципе, да, фотографии восстанавливались. Да, их колоризировали, делали это все вручную, кропотливо. Ну, в общем, посмотрите все в процессе, как, что и... Факт в том, что повреждения на фотографиях бывают разные, степень повреждений тоже разная, поэтому набор инструментов обычно выбирается, исходя из ситуации. Вот сегодня я подготовил вот такую вот, нашел в интернете вот такую вот фотографию с набором характерных повреждений. Трещины, заломы, где-то вот эмаль отстала, куски бумаги пропали. В общем, давайте постараемся сегодня придать более такой живой вид этой фотографии. Посмотрим, на что способны нейрофильтры фотошопа в плане восстановления материала и как они могут помочь фотографам в их деятельности. Ну и как они могут мочь зарабатывать деньги тем или иным людям. Например, может быть кто-то из вас занимается фотографией. Я вот раньше сам занимался, у меня была своя фото-видео студия. Ну, ну, не об этом речь. Да, кстати, я уже говорил про нейрофильтры. Подсказочку, вот сейчас будет вверху экрана. Пройдите, кто не смотрел, посмотрите. Кто смотрел, освежите в памяти. Там вы... Узнайте, где их взять можно, как их установить, чтобы они работали правильно. Ну, взять можно, там тоже все это описано, тем более ссылка будет под видео, под описание, куда пройти, где скачать можно это все, не переплачивая лишних денег лишним людям. Ну, а я, пожалуй, начну, а у меня постоянно все перебонькают на канале некоторые люди, что много воды туда-сюда, но... Лично я считаю, что иногда можно и поговорить, развеяться, а не вот упираться все в работу, в работу, в работу. В конце концов, да и скорострельностью речи, как из пулемета. Ну, мы же, ребята, не на ТикТоке. Кто хочет, вот, чтобы вот было туда-сюда, быстренько готово, идите на ТикТок. Там посмотрите вот это все развлекалого, залипалого. Всякие хохотунчики. Ютуб все-таки. Серьезные каналы, серьезный контент, а когда о чем-то серьезном говоришь, порой можно и пофилософствовать, поболтать, поговорить о разном, в том числе и о жизни. Ну, в общем, ладно, это я что-то уже не в ту степь, а приступим. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, давайте определимся. С чего мы здесь начнем? Ну, наверное, давайте э, сперва проработаем. Пойдем вот в набор фильтров автотон. Хорошо, у нас фотография стала более такая насыщенная, сочная, я бы сказал. Далее, автоконтраст. Отлично, но не так, не так это заметно действие. Автоцвет автоколор. Смотрите, мы избавились от этой вот старинной пожелтевшей эмали сепии, что позволит нам более качественно восстановить в итоге фотографию. Согласитесь, она изначально не была такая желтая. Она была вот такого темного цвета. Раньше была черно-белая фотография. Это уж потом они со временем выгорали и вот приобретали такой желтоватый коричневатый оттенок, то есть сепия. Да и сейчас фотографы многие, вот восстановив фотографию, окладывают искусственную сепию, чтобы вот придать вот какой-то такой вид. Ну, и лично я не люблю этого, поэтому вот пускай она будет как только что напечатанная, черно-белая. Ну что ж, нам нужно избавиться от этих всех царапин, туда-сюда, на фоне. В общем, давайте начнем сперва, именно поработаем фильтром нейрофильтром, посмотрим, как он изначально один без предварительной подготовки может справиться вот с таким количеством дефектов на изображении. Так, кстати, пока вот тут сейчас грузится, сразу скажу. Сегодня я остановлюсь именно на черно-белой фотографии. Я не буду ее делать специально цветной. Колоризацию сегодня я не буду вам показывать, но если вы захотите в конце занятия или вот прямо сейчас нажмите на паузу, пока посмотрите. Напишите в комментарии, поставьте лайк под видосиком. Естественно, поставьте лайк, колокольчик не забудьте нажать. Кто не подписался еще на канал, подпишитесь обязательно. Потому что вот посмотрите вот посмотрите на экран. Вот эта вот статистика. Больше половины, ну практически все зрители смотрят канал но не подписаны. Так, давайте, чтобы вот нижняя строка стала хотя бы наполовину похожа на верхнюю. Вот прямо сейчас подписывайтесь на канал. Колокольчик не забывайте. И в комментарии вот напишите, хотите бы продолжение урока, чтобы вот я вам показал, как можно делать цветную фотографию. Мы рассмотрим различные техники и вот колоризацию нейрофильтрами, и как это делается вручную, Скажу, как я раньше это делал. В общем, пишите в комментариях это все. Чем больше будет комментариев, вот хотя бы 100 комментариев под видео наберется, и я сделаю последующий урок по именно колоризации фотографии. А все фильтры я в любом случае рассмотрю под отдельно. Будет каждое занятие по всем фильтрам нейрофильтрам Photoshop. Я это все рассмотрю. Ну А мы пока двигаемся дальше. Ну что ж, переходим к нашему фильтру Photo Restoration, реставра реставрация фотографий. Давайте переключим здесь вот на новый слой с маской, чтобы выводился результат. Включаем фильтр. И вот этот последний ползунок, эти не трогаем, сюда не залазим. А вот последний ползунок, так как у нас повреждений много, давайте мы его с вами поставим где-нибудь вот на... 28, наверное, вот где-то вот так вот, позицию, 28. Вы можете стоить вручную прописать это значение, или вот ползунками регулировать. Как вам будет больше удобно, как вы привыкли. Ну вот и отработал наш фильтр, наконец-то. Можно заметить, что большая часть проблем, вот этих вот трещин, заломов, они... Исчезли, и это хорошо. Плохо то, что это уже третья попытка моя записать этот урок, потому что последний раз, когда я запускал этот фильтр, у меня выскочила ошибка, которая мне на чистом английском языке сказала, а не пошел бы ты, грубо говоря, взад. Ну, или то, что мы отключили работу нейронных фильтров из-за какой-то там неполадки. Дунулся туда-сюда бегать-прыгать. Оказалось, все бета-фильтры выдают такую же ошибку по окончании своей работы. То есть никакого результата, сохранить ничего не получалось. Чесать макушку. И единственное, что адобовцы предложили качать актуальную версию программы. Чего, блядь? Ну, актуальная версия программы на сей момент это 24. 1.1, которую хрен просто так, без танцев с бубнами, найдешь где в интернете. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Я се себе надыбал эту версию, поставил, и фильтры, как вы видите, работают. Поэтому сразу же подумал и о вас. В общем, по подписке у меня в аккаунте Boost эта версия лежит, фильтры в ней работают. Почему по подписке они в единичном, как говорится, покупочном экземпляре. Просто кто знает, вдруг опять будут такие ошибки, опять нужно новая версия. В общем, по подписке я буду каждый раз обновлять эти версии, самые свежие, если вдруг будут какие-то проблемы. А поэтому прямо сейчас можете перейти, у кого такая же проблема с фильтрами, оформить подписку, скачать себе, установить и, и не париться. А мы пока продолжаем дальше. Сейчас нам нужно восстановить вот этот участок фотографии, оборванный край. Чем мы и займемся. Для этого возьмем инструмент, планирующий штамп. В общем, как он работает. Зажимаем клавишу Alt, где-нибудь вот здесь, в этом районе, кликаем и докрашиваем. То есть мы Используя целые области средние, восстанавливаем недостающие. Ну, соответственно, вот это вот то, что вот некрасивое беленькое тоже подзамажем. Вот Особо можно тут в этом моменте... Не заморачиваться, потому что мы все равно этот задний фон будем размывать. Задний фон мы с вами размоем. Он у нас был такой красивый, однородный. Мне представляется, что эта фотография была сделана где-то в студийном помещении фотомастерской, мастерской и э, тут на заднем плане какая-то драпировка имеется ну в общем посмотрим сейчас сейчас вот у нас вот так вот это все выглядит давайте для начала наверное удалим удалим jpack артефакты которые у нас имеются для этого используем фильтр тоже нейронный фильтр, который так и называется, джебек артефакт ремовал. Он сделает нам нашу картинку более такую более почетче, я бы сказал. Потом размоем с вами задний фон, избавимся от некоторых недочетов вот в районе глаза, вот, и носа у девушки. Здесь вот еще волосы подправим молодого человека с костюмчиком, немножечко с воротничком поработаем. А и на этом, мне кажется, уже все, по сути дела. Раскрашивать эту фотографию не имеет смысла. Ну, хотя, для примера, как работает этот фильтр, я это покажу. Хотя я бы, вот, как уже и говорил, оставил все это в черно-белом варианте. Потому что мы не знаем, как выглядела изначально эта фотография. Люди нам не знакомы, непонятно, во что это он одет, какого цвета у него... Китель. Какие у них волосы, глаза, как накрашены у девушки губы? Этого мы ничего не знаем. Ладно, если бы это наши были родственники какие-то ближайшие, мы могли бы вот узнать, спросить, что такое. А так. Так включаем наш фильтр JPEG Artifact Removal. Силу, которую он будет применять, оставим высокую здесь на выбор у нас три варианта. Низкая, средняя и высокая. Оставляем как есть по умолчанию. Посмотрим, что у нас изменится в итоге. Какой результат мы получим. На мой взгляд становится все лучше и лучше изображение. С результатом мы согласны. Нажимаем ОК. Теперь, теперь размоем задний фон. Для этого нам понадобится фильтр глубины. Размытие глубины резкости, тоже из нейрофильтров, у него есть одна отличительная особенность, он позволяет задний план нам размыть, при этом то, что на переднем плане, остается таким же четким. Ну или можно настроить наоборот, акцентировать внимание именно на, на чем-то отдаленном, при этом передний план будет замутнен. Ну что ж, воспользуемся теперь фильтром размытия, глубины размытия. Включаем его. Настройки оставим все как есть по умолчанию. Нам этого вполне должно хватить. Ну если что, посмотрим там, как, как карта ляжет. Ну что ж. Как видим, фильтр справился со своей задачей. Он у нас размыт. Никаких артефактов у нас там не осталось. Единственное, что мне нравится, вот эта часть, как отработана. Как будто у мужчины здесь вот на накитили плечо ветром, что ли, надуло. Ну, это из-за самого особенности самого фона, но мы это мы вручную. Отправим доработаем. Так что нажимаем ОК. OK. Сейчас займемся ручным исправлением недочетов, которые фильтр не отработал так, как надо. Ну давайте сразу, раз уж я обратил внимание вот на этот кусочек. Возьмем наш клонирующий тамп И вот здесь вот отрисуем вот так вот. Мы-то мы можем глазами заметить, что рука идет именно вот по такому углу. Да, не всегда искусственный интеллект может справиться. Так вот, здесь у нас еще имеется вот такой вот момент, где на воротнике остались непроработанные места. Мы сейчас все отправим. Для этого используем точечную исправляющую кисть. Так, вот момент э э э носу у девушки. Немножечко еще размер уменьшим. Да, вот здесь вот э так. Это у нас волосы так лежат у мужчины. А вот здесь вот бровь я бы немножечко отправил вот так. Вот. Не нравится на мне, как у него смотрится бровь. Это как, наверное, вот так. Вот эту темноту тоже можно, по сути... Подчистить немножечко. Так. Смотрим, что у нас еще требует. Или не требует правок. Накинем, так сказать, полностью картину. Ну, на мой взгляд, я бы вот и, и вот так вот оставил. Оставил бы в таком черно-белом варианте. Все-таки это у нас старинная фотографии И раскрашивать ее, ну, это такое себе неблагодарное занятие. Потому что, еще раз повторю, мы с вами не знаем многих деталей об этих людях. Для нас они абсолютно абстрактные. То есть мы можем только предполагать, вот как, какого цвета было, было платье у девушки, мундир у молодого человека, их волосы, глаза, губы, все то это для нас неизвестно. И заниматься отсебятиной, ну, во-первых, зачем просто тратить свое время? Другое дело, если бы вот нас клиент попросил или еще кто-то, что нужно сделать цветное и предоставил бы какие-то факты, данные об этих людях, как оно должно выглядеть. Понятное дело, что мы можем где-то порыться в интернете, узнать, роду войск принадлежит этот э, молодой человек, или может быть служащий, э, какое, какая у него форма. платья платье мы можем тоже предположить, что за материал. Э, скорее всего, он здесь или э, черный вот полосочку, или темно-синий, примерно что-то такое. Э, волосы у них тоже темные, но ну, темные тоже могут быть различных оттенков. В общем, давайте попробуем, э, посмотрим, что у нас, что нам предложит нейрофильтр, который занимается колоризацией, раскрашиванием, раскрашиванием фотографий. Посмотрим, что он нам предложит. Ну вот, фильтр колоризации отработал. То могу сказать? Могу сказать, что ну такое себе. Он задний мне нравится, да. А вот все, что на переднем в плане, ну, я не знаю, я не знаю, можно поработать ручками, конечно, немножечко насыщенность убавить. Вот э, фильтр, э, вот посмотрите, губы мужчины и губы у женщины, я бы вообще поменял местами. Мужчине, э, наш искусственный интеллект, наоборот, сделал ярко-красные губы, у девушки они бледные. Ну, как-то нелогично что-то такое себе. Честно честно сказать, я бы э, раскрасил бы это все по-другому. Да, ушло бы больше времени, э, но сделал бы все иначе. Э, или бы вообще не брался за это дело. Потому что, ну, ну не знаю. Ну, судить вам, э, нравится вам или не нравится, в любом случае э, ставьте лайк под видео, если вам это не нравится. Или дизлайк, если вообще ничего в уроке не понравилось. Разницы нет никакой. И тому, и другому буду рад. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пишите комментарии. Про колокольчик не забывайте. А в следующий раз мы разберем другие фильтры. Их у нас, как видите, еще тут полным-полно. Работать не переработать. А с вами был канал Секреты Ютубера. Всех вас обнял, поднял. До новых встреч.